Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко, Вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня говорим о том, как уплачивать налоги с инвестиций в криптовалюты, а главное, сколько налогов уплачивать с этих инвестиций. Итак, начнем. Полный текст статьи, на основании которых, которой я снимаю это видео, будет, конечно же, в описании к нему. Если интересно, знакомитесь, ну а я начинаю. Итак, если рассматривать закон Украины о платежных системах и переводе средств, биткоин и другие виды цифровых активов не подпадают ни под одно определение. Аналогично нельзя идентифицировать цифровые средства в качестве иностранной валюты согласно закону о валютных операциях и валюте. Биткоин также не подпадает в какую-либо классификацию объектов согласно Гражданскому кодексу Государства. Это существенно затрудняет определение правового статуса его и правила налоговложения криптовалюты в Украине, которая не запрещена к использованию, но в то же время она никоим образом не регулируется. Основные положения, связанные с вопросами уплаты налогов резидентами Украины по операциям с цифровыми валютами, описаны в статье 165 пункт 1 Налогового кодекса Украины. Положение гласит, что уплате налога на прибыль подлежит только получаемый от таких транзакций доход. Но налоговые обязательства при этом возникают только при получении фиатных денег на банковский счет, при обмене биткоина на какой-либо вид реальных денег. Евро, там, допустим, доллар США, украинскую гривну и тому подобное. С другой же стороны... Пункт 2 статьи 170 Налогового кодекса Украины говорит о том, что прибыль по операциям с криптовалютой не может классифицироваться как инвестиционный доход, а биткоин как инвестиционный актив. Поэтому сама по себе продажа и покупка криптовалюты не подлежит налогообложению на территории Украины и не может расцениваться как доход. 2 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах для регулирования подобных операций. Согласно законопроекту, Верховная Рада Украины биткоин и другие криптоактивы классифицируются нематериальными благами. Также Верховная Рада Украины вынесла на рассмотрение законопроект, предполагающий уплату налога на доход, связанных с операциями по криптоактивам в размере 5% с постепенным повышением до стандартного 18% – это ставка НДФЛ плюс 1,5% военного сбора. Но Налог по ставке 5% предусмотренный для инвестиционных активов, сегодня не может быть применен к операциям с криптовалютой, так как пункт 2 статьи 170 налогового кодекса Украины содержит исчерпывающий список терминов, принадлежащих к инвестиционным активам. И криптовалют в их числе нету. Таким образом, согласно пункту 2 статьи 170 Налогового кодекса Украины, выгодоприобретатель не может претендовать на ставку 5%, так как это не инвестиционный актив. Здесь следует обращаться к пункту 14.1.55 налогового кодекса, согласно которому прибыль трактуется как прочий доход, полученный от любого вида деятельности за пределами Украины, так как в большинстве случаев криптовалютные биржи содержатся не в Украине. Так вот этот прочий доход подлежит начислению налога на общих основаниях поставки 18% плюс 1,5% военный сбор. Помимо всего прочего и вышеперечисленного, хотел бы еще сказать, что если вы меняете криптовалюту на криптовалюту, допустим, биткоин на эфир или же наоборот, ну, в общем, в любых его вариациях, в том числе и на стейблкоин, тизер там или бинанс USD, ну, в общем, вы поняли, ту криптовалюту, которая следует доллару США, это не, не будет являться получением вашего дохода, как так как вы фактически меняете одну криптовалюту на другую. Соответственно, данная операция не будет являться получением вами дохода, а значит, она не будет облагаться налогом 18 плюс 1,5% военного сбора. Также призываю вас не забывать о том, что криптовалюты в 2021 году не регулируются государством Украины. А значит, вы подвержены все всяческим рискам при обращении с ними. На этом у меня все, друзья. Если у вас остались вопросы по поводу темы видео, пожалуйста, пишите их в комментариях. Если я что-либо упустил, также не стесняйтесь меня дополнить. С вами был Вячеслав Костенко. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до новых встреч. Пока.